Перед нами стоит задача создать надежное основание под плитный фундамент для частного дома. Для этого мы будем использовать современный материал – профилированную мембрану Плантер. Сравним два варианта подготовки. Бетонная подготовка. Грунт основания. Песчаная подготовка. Полиэтиленовая пленка. Бетонная подготовка. Фундаментная плита. Подготовка с Плантером. Грунт основания, песчаная подготовка, профилированная мембрана плантер, фундаментная плита. Современный материал «Профилированная мембрана-плантер» имеет преимущество. Предотвращает поднятие капиллярной влаги к фундаментной плите. Исключает миграцию бетонного молочка в песчаную подготовку. Высокая скорость укладки – менее минуты на квадратный метр. Экономия средств по отношению к бетонной подготовке. Начинаем работы с подготовки основания. Производим послойную засыпку котлована песком средней крупности с уплотнением по заданной проектной отметке. Уплотнение производится виброплитами послойно с проливкой воды. Толщина каждого слоя 50 мм. Когда песчаное основание готово, можно начинать укладку профилированной мембраны. Монтаж плантера производится выступами в песок. Шипы материала предотвращают смещение мембран в ходе монтажных работ, а прочная основа материала позволяет выдерживать без разрывов передвижение рабочих и техники. Скрепление полотен производится за счет укладки мембраны шип в шип. Продольный и поперечный нахлёст должен составлять не менее четырех шипов. Швы между полотнами пландер проклеиваем самоклеющейся лентой Planter Band для герметизации стыков. Приступать к монтажу арматуры можно сразу после укладки профилированной мембраны. В момент монтажа арматурного каркаса на поверхности плантер следует исключить электрогазосварочные работы. Опоры под арматуру надежно фиксируются в лунках мембраны. Когда арматура готова, можно приступать к заливке бетона. Более подробная информация о материале, решениях и объектах доступна на сайте planter.ru.